Всем привет! Если вы смотрите это видео, вы на моем канале. Меня зовут Виктория Залезская. и Я сегодня вам хочу рассказать о нашем мальчике-блондине. Вот. У него есть вот такая вот сосочка в ротик. Можно менять, любые детские сосочки подходят. Губки, десенки, язычок. Также у него есть функция. Он пьет и писает. Он изготовлен из силикона на платине Экофлекс 30. Мягкий, гибкий, как все наши куколки. Вот такие вот у нас ножички хорошие. На теле есть небольшая мраморная пятнистость. Ручки сейчас покажем, вот такие вот ручечки, волосики махер. глазки стеклянные, реснички приклеенные, головку он может немножко поворачивать. вот такая вот гибкость показываю а вот так он будет выглядеть сзади как уж я сказала у него есть функция он пьет и писает но в этом видео мы не будем вам показывать вы можете ознакомиться а в других видео есть куклы с такой же функцией. Вот это короткое видео. Это все, что хотела я вам сегодня рассказать. До новых встреч. Пока-пока.